Ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь, Чтоб долететь могли мы словно птицы До мудрости, заснеженных вершин Учителя для нас Вы свет по кошке, Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сдетесь немножко Озера доброты И даже если сердитесь немножко В глазах у вас озера доброты Спасибо вам за истины простые Спасибо за терпение и труд Спасибо, что для нас определили В мир восхитительный маршрут Если сердитесь немножко В глазах у вас озера доброты И даже если сердитесь немножко В глазах у вас озера доброты Желаем счастья сил вам и здоровья цветов успеха радости любви учеников веселое сословье мечтает чтобы вечно жили вы учителя для нас, вы свет в окошке Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сердитесь немножко В глазах у вас озера доброты И даже если сердитесь немножко